клубника, сам ты клубника, ой, ой, насмешил. Скажи еще груша или арбуз, песок. О, клубника. Сам ты клубника. Смешил. Скажи еще груша или арбуз. Песок. Ха-ха-ха-ха! клубника! ха ха Скажи еще груша или арбуз! Песок! О, клубника! Хахахаха! Сам ты клубника! Хахаха! Ха-ха-ха! Ай насмешил! Скажи еще груша или арбуз! Хахахаха! Песок! О, клубника! ха Сам ты клубника! ха ха смешил! Скажи еще груша или арбуз! Сок! О, клубника! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ха Ой, ну смешил! Скажи еще груша или арбуз! Чесок. Песок? Кажурный жирекс. Лешен А ты друг? О! О! ты клубника. О, смешил! Скажи еще груша или арбуз. хе хе хе Сок?